Поговорим с тобой по душам, о а личном, об очень сокровенном. Ты была когда-нибудь любовницей, но тебе ведь было хорошо, и тебе, и твоему мужчине, и даже наличие в его жизни жены нисколько не смущало. А если поменять вас местами, теперь ты жена, и у твоего любимого мужа есть любовница. Как ты сейчас себя чувствуешь? отвратительно правда а в чем собственно разница и в одном а в другом случае у твоего любимого мужчины одновременно несколько женщин и ты всего лишь одна из них так какая разница разница в том что когда ты жена ты считаешь что он тебе должен и обязан ну как минимум быть верным а я открою тебе секрет никто никому ничего не должен Подумай об этом на досуге. Ты отпусти, подруга моя, подруга.